Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вести Волкон и я Вичезар. Этот выпуск мы посвятим памяти генерала Бориса Константиновича Ратникова, который скоропостижно ушел от нас 5 декабря этого года. Мы его проводили с почестями, мы его помним. А сегодня я хотел бы поговорить вот о чем – о жизни и смерти, ответить на вопросы не только свои, но и общества, о том, что такое смерть, что такое жизнь, что такое творчество – что такое образование и самообразование? И вот два подхода и две мысли Льва Николаевича Толстого и Бориса Константиновича Ратникова. Подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Следует сказать, что многие совершенно не представляют себе то творчество, то наследие, те чувства и мысли, которые были присущи Льву Николаевичу Толстову. Я назову несколько его произведений, которые мало кто знает. Это Разрушение ада и восстановление его, где он описал всю нашу действительность. Книга была издана в Париже в 1908 году, а потом переиздана в 1961 году в полном собрании сочинений Льва Николаевича Толстого у нас в стране. В чем моя вера еще одна книга? И сказки Толстого, где он а, говорит... О многих вещах, которые не написаны в тех произведениях, которые мы изучали в школе. «Война и мир», «Анна Корейна» и другие. А еще есть дневники Льва Николаевича Толстого. И вот в них он как раз описывает свои чувства. И мы сравним эти чувства и мысли, которые он ощущал в то время, с теми мыслями и чувствами, с которыми жил и просвещал народ Борис Константинович Ратников. О творческом процессе, что же говорил нам и что вообще писал в своих дневниках Лев Николаевич Толстой. 1884 год, 9 марта. Все работают, кроме меня. Этого же года, 12 мая. Рано. Пытался не курить. Подвигаюсь. Но хорошо видеть свою дряность. 1884 год, 28 мая. Запись. Все, что я делаю дурно. И я страдаю от этого дурного ужасно. Точно я один, не сумасшедший, живу в этом доме сумасшедших. Управляем сумасшедшими. Вот вот так записывает Лев Николаевич Толстой свои ощущения. Тот же год, 3 сентября. Ходил за грибами, тосковал, шил. 8 сентября, кажется, немного поработал. 89 год, 1 февраля. Встал в 8. Много работал. Записал, иду завтракать. Сейчас после завтрака заболел живот. Очень болел, но прожил не хуже прочих дней. 1903 год, 13 марта. Опять все то, да не то. Вот такие мысли записал в своих дневниках по поводу творческого процесса Лев Николаевич Толстой. А теперь давайте вспомним те мысли о творческом процессе и вообще о чувствах, которые изложил Борис Константинович Ратников. Напомним, что он издал 37 книг, в которых говорил о мироздании, об образовании, о государстве, о своем героическом прошлом, воевавшем в Афганистане, Федеральной службе охраны президента Ельцина. Так вот, что он писал. «Человек ничего не может придумать самостоятельно, так как все наши мысли, образы уже сформирована в информационном поле, в котором верхние информационные слои высокочастотные, наиболее близки к тому, что принято называть Богом, а нижние слои – низкочастотный информационный мусор, там, где наблюдается значительное искажение информации для людей, живущих природными инстинктами. Верхние и нижние слои – это условные названия, так как они находятся в одной реальности, в одном пространстве, частота и фаза разные у них, поэтому они не пересекаются. Страсти и хотелки человека опускают его на животный низкочастотный уровень. Жить надо стараться в своем пласте вибраций. У тех, кто испытывает большие перепады вверх и вниз по вибрациям, быстро изнашивается организм. Матрица защищает информационные слои. Нельзя одновременно служить и Богу, и Мамоне. Перепад энергетики по частоте губитен для физического тела на клеточном уровне. Поэтому либо жизнь самодостаточная в том минимуме, который у вас есть, либо жизнь материальная, сугубо накопительная, и вот она является низкочастотной. Рабы своих страстей наверху не нужны. Мы все прекрасно знаем, насколько сейчас идут горячие дискуссии о дистанте, о образовании, вообще о многих вещах, которые ныне не звели уже наших учащихся, студентов, вообще до низкого уровня понимания того, что происходит на самом деле в миру. Мир, который мы сегодня наблюдаем, так резко изменился за 30 лет, вот с той поры, когда нас учили, мы жили. И что же писал Лев Николаевич Толстой те же 100 с лишним лет назад? И что говорил наш современник Борис Константинович Ратников о самообразовании и об образовании? 1847 год, 17 апреля. Что записал Лев Николаевич? «Теперь я спрашиваю, какая будет цель моей жизни в деревне в продолжении двух лет».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 гениальность и возможности человека за два года овладеть вот тем, что он перечислил. 1847 год, 18 апреля. Я написал вдруг много правил и хотел им всем следовать. Но силы мои были слишком слабые для этого. Здесь следует напомнить как раз о правилах, о конах, которые мы с вами в прошлых выпусках говорили. По ссылке вы можете пройти в наш магазин и приобрести эти иконы. Это правила, которые требуется выполнять для того, чтобы идти по духовному пути развития. Некоторые следуют, некоторые не следуют. Но вот Лев Николаевич писал, что слаб, слабо у него духовные силы следовать правилам, которые сам же он написал. 1852 год, 3 июня. Сколько времени я стараюсь образовать себя, но много ли я улучшился? Пора бы отчаяться, но я еще надеюсь и рассчитываю на случай, иногда на проведение. Надеюсь, что что-нибудь возбудит во мне еще энергию, и не навсегда я погрязну с высокими благородными мечтами о славе, пользе, любви и в бесцветном округе мелочной бесцельной жизни. Ложусь. 1909 год, 5 июля.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 Еще следует сказать, что Лев Николаевич Толстой об образовании писал так. Прежде всего нужно учить детей нравственности. И здесь следует вспомнить, что наши предки по нашему наследию детей до 7 лет учили нравственным правилам, то есть коном, Учили их понимать мир, природу. Слушать деревья, слушать воду, слушать лес, слушать животных. То есть жить в гармонии с природой, жить по совести, следовать как раз правилам божественного наставления. И вот это к семи годам у детей было в душе уже. Они не могли жить иначе, как не по совести. Об этом как раз и пишет Лев Николаевич Толстой. И вот что пишет на этот счет Ратников Борис Константинович. Компьютерщик-наладчик себя любимого в человеке ⁇ это его разум. Контроль человека осуществляет его душа, полезная встройка в человека и в матрицу из тонких многомерных миров. Обмануть человека можно, но прежде всего идет обман человеком его души. А это значит, что человек автоматически опускается вниз по своим вибрациям. Но так как система заточена на жизнь движения, развитие духовности, что всегда слитно с разумом, она вскоре приподнимает его почти на прежний уровень. Если и дальше человек будет нарушать равновесие и гармонию, страсти, хотелки и так далее, которые в нем включаются, то он по вибрациям своим плавно опустится вниз. Вот тут-то ему сверху его душа и поможет. Кратковременно отключит его от потока любви. Для перезарядки системы. Если дойдет до человека, что он начнет развиваться и, как следствие, подниматься духовно, значит и по своим вибрациям он пойдет вверх. Человек, находясь в материальном мире, это постоянный страдалец. Нельзя уходить в застой. Движение – это жизнь. Сегодня для бедных и богатых жизнь проходит в суете. Что у бедных, что у богатых – жизнь рабская. Существует много методов воспитания, которые используют матрицы в надежде, что проснется в человеке разумное начало и поступательное движение к духовному развитию. Для Вселенной главное это развитие разума, жизни, любви. Подобно Великой Троице, люди с тонкой психикой, в измененном состоянии сознания могут уйти наверх, где абсолютный покой, любовь, блаженство. Там нет смерти, там просто переход, там особое энергетическое состояние, в котором пребывает душа после смены реальности или после перехода. Мы с вами, друзья, помним о том, что жизнь продолжается всегда и что смерти нет. И наши предки об этом говорили. И уход генерала Ратникова не означает, что душа его умерла. Она живет, и дух его живет, и он видит нас, и слышит нас, и дело его будет продолжено его соратниками, в том числе и мной. И мы будем продолжать говорить о том, о чем говорили наши боги, о чем говорил Борис Константинович, и о том, что мы в этой жизни должны делать. И это главное. Под нашими выпусками, которые мы проводили, и передачи с Борисом Константиновичем, очень много благодарных отзывов, комментариев, пожеланий, чтобы мы больше с ним проводили таких передач о душе, о духе, о выживании в современных условиях. Естественно, мы, отвечая на все эти вопросы, говорим, что мы будем продолжать издавать книги Бориса Константиновича. Вы можете посетить его сайт «Ратников» посмотреть на его издание посмотреть и почитать он очень просто доходчиво объясняет суть того что надо делать человеку и в критических ситуациях и как работать с эмоциями и как женщинам себя вести и как избавиться от болезней и вы можете посетить наши семинары и мы на своем канале будем продолжать освещать все его книги вот делает такие творческие передачи о мыслях о том что человек говорит и как этому следовать. Что же записывал Лев Николаевич Толстой о школе и учении в своих дневниках? 1860 год, 13-25 октября. Школа не в школах, а в журналах и кафе. 1881 год, 18 апреля. Уничтожить университеты то есть все свежие, правдивые и образованные. 1884 год, март.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 Нужно, чтобы человек знал, откуда он вышел. Да разве каждый из нас вышел оттуда, то откуда я и каждый из нас вышел со своим миросозерцанием, того нет ни в одной истории. И учить тому меня не нужно, и нечего. А что в нынешних учебниках написано? Разве о совести, о чести, о достоинстве? Чему надо учить в первую очередь? Потому что человек совестливый, и этого человека можно всегда научить умением и навыкам, любым причем, любым. Потому что он будет это делать с душой и с пониманием того, что это не только ему нужно, но и обществу, и богам, и предкам нашим. 1901 год, 22 апреля. «Учение есть не что иное, как усвоение того, что думали до да нас умные люди». Представляете, гениальные мысли. Кто-то что-то сказал. Да, это одна из ипостасей того познания, которое мы используем сегодня. Но не только это. Это и наследие предков, и умения, и навыки, и профессионализм тех людей, которые овладели в совершенстве каким-либо ремеслом. И личный опыт, который вы имеете, мы имеем. И тогда мы можем в первом приближении говорить, что это истина когда мы сами соответствуем тому делу, которым занимаемся. 1905 год, 6 марта. Подумал о том, что преподается в наших школах, гимназиях. Главные предметы – древние языки, грамматика, ни на что не нужны. Второе. Русская литература, ограничивающаяся ближайшими, то есть Белинский, Добролюбов и мы грешные. Великая всемирная литература закрыта. Третье.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 Кроме специальностей как техника, медицина, сознательно уже преподается материалистическое, то есть ограниченное, узкое учение, долженствующее объяснить все и исключить всякое разумное понимание жизни. Ужасно! Материалистическое понимание жизни, наука этим занимается и общество так воспитывается, ограничило их в духовном познании. А ограничение духовного познания ведет к деградации, что мы сегодня и наблюдаем. И об этом мы с вами говорили в Иерархиях и в тех выпусках, когда говорили о тьме, о Ночи Сварога. Вы можете их посмотреть, и вы тогда... Соедините вот та система, в которой мы живем и которая закончилась. В 2012 году наступает рассвет, наступает открытие разума, наступает открытие тех потоков и информации от предков наших. И вы можете их взять и получить, и можете использовать в жизни. Вы можете посмотреть нашу концепцию здоровья ведическую. Вы можете посмотреть и почитать коны, и использовать их в своей жизни. 1909 год, 2 апреля. Еще думал, как губительно развращает детей гимназия. Володеньками Лютин, Бога нет. Как нельзя преподавать рядом историю, математику и закон Божий. Школа неверия. Надо бы преподавание нравственного учения, о чем я также говорил выше. Вот надо вначале научить детей и подростков нравственным правилам. И это основа для того, чтобы человек далее овладевал навыками и умениями. И это должно быть нравственно, не разрушая окружающий мир и отношения между людьми. 1910 год, 12 мая. Как легко усваивается то, что называется цивилизацией. Настоящей цивилизации отдельными людьми и народами. Пройти университет.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 И отдельные люди, и народы. Первые легко, не требует усилий, вызывает одобрение. Второе же, напротив, требует напряженных усилий. И не только не вызывает одобрение, но всегда презираемо, ненавидимо большинством, потому что обличает ложь цивилизации. И я с этим полностью согласен. Теперь обратимся к Борису Константину Чуратникову. Редкостная удача выпала сегодня нам. Россиянам. У нас очень динамичное место для развития своей души. Там, где тишь да гладь, там болото. Там нет полярности, нет разности потенциалов, а значит и нет движения и развития. Как Толстой писал о науке. Чем глубже наука занимается микромиром, чем глубже опускается, исследуя элементарные частицы или что-то такое мелкое, тем меньше она понимает, что лежит в основе этого. И если бы наука соединила свои представления изучения метода и методики с тем наследием, которое нам передали предки, все бы встало на свои места. И в заключении хочу сказать как раз те слова, которые Лев Николаевич говорил о смерти. Так что нет зла. Если есть зло, то только то, который человек сам себе делает. Нет и смерти. Вот его последняя запись в дневнике. А что же говорил Борис Константинович о жизни и смерти? Посмертный Божий суд – это когда сама душа тебя судит, сравнивает прожитую жизнь с идеальной программой развития и делает соответствующие орг выводы Спокойный, уравновешенный, стабильный человек, существующий по высоким вибрациям – подобен модели своей души в образе своем. Он впитывает информацию и получает ее с минимальным искажением. Такой человек максимально близок к правильной реализации своей жизненной программы на земле. Непостоянный, неуравновешенный, бездарный по своей натуре человек, живущий эмоциями, подобен оторванному от дерева листу на ветру, Люди, как правило, лечатся от следствия, а надо бы устранять причину болезни. На этом разрешите с вами проститься и вечная память и слава генералу Ратникову. Мы его не забудем и будем продолжать его дело. С вами был Вичезар и Вести Волкон. Подписывайтесь на наш канал, делайте комментарии. Всего хорошего, до новых встреч.